Я проделала колоссальную работу с психологами, с коучами, с, э, с астрологами, с нумерологами, с эзотериками, со всеми. Все эти люди, они просто помогали мне по кирпичикам разложить все то, что произошло со мной, что я нажила до тех пор. А мне пришлось прощать, кого-то простить, кого-то отпустить из своей жизни. Мне Я находила установки и негативные, и блоки, и которые я получала в детстве. Я стирала эти блоки, я находила блоки и зажимы в теле, стирала убирала эти зажимы. И в какой-то момент жизнь начала меняться. Капля за каплей, по чуть-чуть. Появилась вера в свои слова, в свои действия появились чудеса в жизни и где-то я увидела заметила, что мой доход, мой бизнес начали расти и это напрямую зависит от моего внутреннего состояния от состояния Счастье. Это было состояние радости. Я тогда задавала себе другие потоки, а Вселенная, а можно быть всегда в таком состоянии? Ну вот я так хочу. Как это возможно? Я нашла ответ на этот вопрос. Я вам скажу, что когда вы э, задаете вопросы вот так во Вселенную и перестаете о них думать, ответы на них приходят. Попробуйте. Это работает, я проверяла. Перед тем, как познакомлюсь с «Формулой», еще отметила для себя, что, э, готовясь к этому мероприятию, осознала, что я продаю счастье. Это для меня была новость. У меня есть тренинг по активации личного бренда, и туда приходят люди с целью, как правило, увеличить доход, либо усилить эффективность бизнеса, кому-то нужно поменять деятельность, он не знает, что с этим делать, нужно понимать, как самопродвигаться, заниматься самопродвижением. И когда задаешь вопрос, а зачем вам это, а это очень важный вопрос, это мотивация. В этом вопросе кроется мотивация и желание. Когда человек знает зачем, он тогда хочет и быстрее достигает цели. Так вот, ответ тоже прост. Все эти цели и достижения поможет людям стать счастливее. Но парадокс вот в чем. Сначала нужно стать счастливым, а потом можно налегке и быстро дойти до цели. Безусловно, в моем тренинге мы изучаем маркетинг, мы прописываем пошаговую стратегию, но параллельно с маркетингом моим подопечным приходится искать ответы на миллионы неудобных вопросов неудобных, потому что они их не знают. Но мы ищем, мы находим. А, многие сопротивляются, кто-то них не, не готов идти до конца. Но те, кто доходят, те, кто включаются, потом переходят в действие, у них в жизни происходят чудеса. А, поэтому я подтверждаю снова и снова, что на состоянии счастья, на понимании законов мироздания мы можем двигаться быстро к своим целям, на веке, без усилий. Как существа разумные, так или иначе, все мы с вами производим, продуцируем мысли, слова и действия. Но наши слова и действия, им э, предшествуют мысли. Мы говорим и делаем то, что мы изначально подумали. Я думаю, что мне, наверное, уже не стоит доказывать вам, что мысль материальна. От того, чем вы наполнены изнутри, будет зависеть качество ваших мыслей. Отсюда качество ваших слов. Отсюда качество ваших действий. И вы не поверите, от того, что у вас внутри, дальше вы получите свой мир, свою реальность. Что у вас внутри? Какого цвета ваша аура, ваша душа? Она темная или она белая? Она золотая? Она серебристая, красивая? Чем она наполнена? Позитивом или негативом? А, ворчанием <смех> или благодарностью? Агрессией или любовью? Что там внутри? Так вот, если ваш тержин, ваш внутренний человек наполнен позитивом, благодарностью и любовью, то во внешнем мире вы получите то же самое. Так работает формула. Но помните, я изначально сказала, что если проигнорировать хотя бы один элемент, формула не работает. Обратите внимание, здесь есть другие элементы, и они тоже важны. По-моему, Наталья Колодяжная Наталья говорила о том, что счастье – оно в балансе и в целостности. Так вот, есть три элемента, которые и создают вот эту целостность, этот баланс. Это ваша самоценность. В этом слове все, все, все вот, да, расшить это слово, как вы себя цените. Оглянитесь вокруг себя, что у вас есть в жизни. В нашу жизнь приходит только то, чему мы разрешаем приходить. Вы сами можете принять решение однажды и перестать разрешать приходить в вашу жизнь чему-то, что вам не нравится. Я нашла такое решение, кнопка Delete. Очень просто, потому что когда вы удаляете из своей жизни но все плохое, Людей, которые обесценивают, которые вам не подходят, как-то вам ну, не нравятся, когда вы а, случилась критичная ситуация, вы там понимаете, что вы достойны большего, вы уходите из этой ситуации, делаете другую, создаете свое счастье. Да? вы это все в ваших руках. И это самоценность. Я не буду много про самоценность говорить, потому что это лекция отдельного доклада, честно говоря. Но в целом, чтобы вы понимали, размер ее это то, что вас окружает. И ее может хорошая новость в том, что ее можно наращивать. Мечты и цели. Когда вы не мечтаете, тогда, наверное, теряется смысл жизни. Цель она всегда мотивирует. У вас может. Быть одна глобальная большая цель. Разрешайте себе мечтать. Разрешайте. Мечтайте так, как будто вас никто не видит. Почему так только можно танцевать? Мечтайте. Чем больше вы мечтаете, тем больше приходит в вашу жизнь. Вселенная все слышит. И не останавливайте, пойдите к цели. Ценность для мира. Это третий элемент который вот дает вот эту целостность нам, во, нам, людям, важно знать, что мы ценны для кого-то. И здесь, ну вот, иногда любят придавать такой большие глазки, со, играться со словом предназначение. Мне кажется, что мы люди вообще любим все усложнять. А, все просто. Когда вы ценны для кого-то одного в этом мире, для двоих, для мужа, для детей, вы уже несете ценность. Самое главное перейдите чуть выше по формуле. Там есть осознанность, про нее сегодня много говорили. Так вот, осознанность, когда вы понимаете каждый элемент, когда вы закрываете, ставите галочку, что гештальт закрыт, да, я ценна для мира, да, у меня есть цели, я к ним двигаюсь, да, у меня все окей с самоценностью, либо честно признаете себе, не окей, давай я буду себя любить больше. Давай я буду заботиться о себе. Почему-то важно. Ну, в моей истории вы слышали, да, пытаясь угодить кому-то, я чуть не потеряла себя. Поэтому важный, важен каждый элемент, нельзя игнорировать ни один. Осознанность, принятие решений и ответственность это, скорее так, такой итог. В этой точке появляется управление вашей жизнью. Смотрите, когда вы осознаете каждый элемент, понимаете, как его изменить, когда вы учитесь, исходя из осознанности принимать решения, осознанно с претензией к себе, не к миру, не к стране, в которой вы живете, не к соседу, к себе, задавая вопросы, когда вы берете ответственность на себя, что да, это мое решение, и осознаете, что каждый мой выбор сегодня, это мое завтра. В этой точке вы становитесь дирижером своей жизни. Назвайте, как хотите. Автором управляйте. Вы сможете управлять. И у вашего внешнего мира не будет других шансов. Если вы выбираете изначально внутри себя позитив, благодарность, любовь, то ваш внешний мир будет зеркалить вам то же самое, отсюда фраза «Мир зеркал». Да, ваше зеркало. Не я сказала, Эйнштейн сказал. Все в этом мире – энергия. И это не философия, это физика. И на самом деле я считаю, что энергия – это как, ну, это основа жизнедеятельности, это основа счастья, состояние счастья. Я уже говорила о том, что, чтобы достигать успеха в бизнесе, чтобы увеличивать доход, да, вот, вот те цели, с которыми приходят ко мне подопечные, нужно ставать счастливым изначально. Почему? Потому что счастье – это энергия, деньги – это тоже энергия, успех – это энергия. И энергия приходит на такую же энергию. Подобное к подобному, все просто. Давайте разбираться в энергиях. У меня на вебинарах часто спрашивают, и, кстати, здесь есть ученица, которая задавала этот вопрос, «А как все успевать?» Как успевать быть мамой, женой, бизнес-леди, почему одним там на все, они быстро все успевают, а другие вот очень туго идут к своим целям, с напрягом таким. Что происходит? Почему одним все, другим ничего? Все просто, это энергия. Нина точно знает о жизнелюбе и человек, который тоже делится энергией. Смотрите, я уверена, что сегодня про энергию говорили, я не все успела послушать. Что важно? Учитесь управлять не временем, хотя это тоже полезно, да, тайм да, менеджмент полезен. Учитесь управлять энергией. Это основа, ваш фундамент, если хотите, вот той формуле счастья, о которой я говорила ранее. Давайте пройдусь по каждому виду энергии. Начну с физической. Сегодня точно говорили про ЗОЖ, да? про здоровый образ жизни, про правильное питание, про спорт. Это все физическая энергия, и она важна. Спорт дает вам энергию тут, здесь и сейчас. А здоровое питание, оно позволяет не засорять свое тело. И чем вы легче, чем, чем легче энергия циркулирует по вашему телу, тем, тем вы налегке идете к своим целям и к успеху. А, сон. Ну, я не открою Америку, 7-8 часов, девочки, как хотите, нужно спать по-другому энергия теряется. Идет, сразу отмечу, что если вы не соблюдаете хотя бы один вид энергии, то идет слив, образуется дыра, идет слив энергии, и, собственно говоря, нет баланса, того баланса, который мы все так ищем. Отдых. Научитесь отдыхать. Моя беда, честно признаюсь, я трудоголик, мне, меня хлебом не корми. Я выбрала работу, которую люблю, и теперь постоянно работаю. Я люблю то, что я делаю, и, и не могу с этим ничего сделать. Но, понимая все вот эти вещи и вот эти формулы, я учу себя переходить на женские энергии. Сейчас о них тоже поговорим. Быть легче и учу себя отдыхать. Научите себя раз в год Два раза в год куда-то выезжать на отдых Научите себя два раза в неделю Отдыхать Признаюсь, отдыхаю раз в неделю Но отдыхать Один раз в неделю, один день Гарантирован отпуск Отпуск Как это звучит? Отдых В рабочий день Каждых 60 минут Делайте 15-минутные перерывы Это отдых, это переключение В этом тоже энергия Тогда вы будете быстрее делать всю вашу запланированную работу на, на день. А, ментальная энергия ⁇ это фокус на главном. Вспоминайте формулу. Я говорила, что у каждого из нас должна быть своя цель, мечта. Это вот об этом. И если вы мечтаете, но ничего для этого не делаете, вы снова таки теряете энергию. Энергия ей нельзя наполниться вот, вот раз наполниться и на всю жизнь. Нет, она что? Она вас ее нужно вот для этого его, ее нужно постоянно восстанавливать. А, если у вас есть глобальные цели разбейте свою цель или мечту в рамках цели переведите. Разбейте ее на мелкие задачи. Поймите для себя, договоритесь с собой, что в рамках месяца вы будете делать для этой цели. Что в рамках недели, какой маленький кусочек вы сделаете, чтобы приблизиться к этой цели. И один лайфхак, возможно, будет полезно, если вы свой рабочий день будете начинать со своей главной цели. Посвятите ей первых 60 или 45 минут вашего времени, первых в рабочем дне. А дальше распыляйте себе на операционные действия, пожалуйста, на быт, на что хотите, на то и распыляйтесь. Чуть-чуть посвятите цели, тогда вы будете счастливы. Это поможет держать себя в балансе. Духовная энергия – это вот то самое сложное слово, предназначение, которое мы все так ищем. Будьте полезны и ценны для кого-то. Поставьте себе галочку. Не мучите себя, где ваше предназначение. Собственно говоря, чтобы найти предназначение, это не так сложно. А, у нас в бибринде, да, есть там мы проходим задание, где отвечая там, буквально на четыре вопроса, мы на пересечении понимаем, человек понимает, да, да, вот же мое предназначение, со мной все нормально. С вами все окей. Вы ценны для кого-то. Просто ну, разрешите себе так, так думать и это понимать, осознавать. Эмоциональная энергия. Про нее... Отдельный слайд, моя любимая. Здесь я нашла ответ на вопрос, можно ли жить в потоке всегда. А, потому что я почувствовала вот это счастье и, о Боге, мне захотелось из него не выходить, там все так быстро. А, бизнес растет, доход растет, все, все, тут, все мои «хочу» тут записала, тут вселенную уже подбросила, кайф просто. А, хочется, хочется не выходить. Здесь у меня для вас плохая новость в том, что быть в состоянии счастья и в зоне потока всегда нельзя. Нет. Но хорошая новость в том, что можно научиться туда возвращаться. И чем больше вы будете прокачивать этот навык, тем быстрее вы будете возвращаться в зону потока. В этом тоже, наверное, самая большая магия или маркетинг. Это анализ, напомню, это анализ информации инфографика. Никакой магии. Ну что, поехали, рассказываю. Смотрите, говорили о позитиве, о негативе. У нас в течение дня с нами происходят разные ситуации. И тут мы счастливы, тут что-то, бац, по голове, что-то случилось. Уже у вас агрессия, уже на кого-то разозлились, кого-то хочется убить, какой тут поток здесь уже нужно как-то, то есть вас выбрасывать, да, из зоны потока. Зона потока — это высокие, позитивные вибрации. Когда вы в радости, когда вам жизнь в камп, когда вы в восхищении — это зона потока. Как только вы переключились на какую-то агрессию, разозлились, да, вас выбросило в высокие, но уже негативные вибрации. Самое а, и если девочки говорила про женские энергии, вот зона потока это женские энергии. Это про мягкость, это про легкость. Мужчины тоже в этой зоне налегке а, доходят до любых целей. Ну, зона такая, там все так находят. А, а зона высоких негативных вибраций на ней тоже можно быстро достигать целей, но это мужские энергии. То есть вот когда по-хорошему разозлился, да что ж такое? Сейчас я там быстро да все сделаю и у вас получается. Вот на такой хорошей мотивационной злости тоже можно, но это про напряг. Ну то есть лучше вселенная. Можно я вот так вот подкинешь и, мне, и мне приятно. Спасибо. Вот так легче, да? А, смотрите, дальше мы можем в течение дня опускаться вниз. Самая опасная зона – это зона эмоционального выгорания. Это низкие э, негативные вибрации. Очень опасная зона. Это про депрессию, это про какую-то апатию, нежелание жить. Вот здесь вытаскивайте себя с этой зоны. Э, ищите цели, ищите мечты, ищите, цепляйте за то, за что, ну, вот когда хочется жить, да, ищите причины. Вытаскивайте себя в зону низких я что-то сделала, или вы кто-то из нас? горните пожалуйста, слайд. Вытаскивайте себя в зону низких позитивных вибраций, либо в зону высоких негативных вибраций. Дело в том, что с зоны эмоционального выгорания невозможно попасть обратно в зону потока. Невозможно. Ну, практически, не знаю. Я нигде не находила информацию про такие случаи. Так, давайте так. Я... Я не уверена, что я изучила, я уверена, что изучила далеко не все про состояние счастья, но то, что изучила, пропустила через себя, скажу честно, невозможно с этой зоны перепрыгнуть в зону потока. Но с этой зоны можно перепрыгнуть в зону низких позитивных вибраций и в зону высоких негативных вибраций. Из обеих этих зон, здесь хорошая новость, вы можете возвращать себя в зону потока. Вуаля, вот оно счастье. Так, быть счастливым... Это работа. Вот знаете, много людей, вот, даже приходят на тренинги, люди учатся, люди поглощают. Иногда есть, есть видишь, людей, которые поглощают знания, как губка. Но почему-то что-то не получается. Вот знаете, как что-то пошло не так. Не так пошло следующее. Не перешли к действиям. Действие это основа. Когда вы что-то знаете, делать. Поэтому быть счастливым – это работа. А, помните из формулы мысли, слова и действия ничего не придумали мысли. А, здесь техника фрирайтинга, -фри либо ее еще называют утренние страницы, может кто-то знает поднимите пожалуйста руки есть люди, которые здорово а, что такое фрирайтинг утром просыпаетесь у нас в голове всегда такая бетонная мешалка там же хаос мысли берите лист бумаги и выписывайте все, что вы думаете что вы делаете в этот момент? Вы очищаете весь мусор с головы. Очищаете свои мысли. И дальше включается осознанность, и начинаем думать осознанно. Концентрируемся на позитиве, благодарности и любви. К себе, к миру, к людям. Да? Техника день как кинопленка. Это приятная техника, когда вы ложитесь спать на ночь. Одна минута вашего внимания для себя. Вспомните, что хорошего было в этот день. Закройте глаза, прокрутите как кинопленку все самое хорошее за этот день. И тогда этого хорошего будет становиться в вашем мире еще больше. Оно начнет приумножаться. Если вдруг так случилось, что день был ну, не хороший, не делайте эту технику, сделайте другую. Ну, Писатель и копирайтер не могу не поделиться. Возьмите лист бумаги, напишите все вот эти какашки, которые были с вами сзади, и перепишите финал. Как вам нравится. Вы будете режиссером своей жизни. Вы не заметите, как этот финал вдруг придет в вашу жизнь. Мы всегда, любой сюжет, можем переписать, когда мы в осознанности. Дальше слова. Я желаю всем счастья и я у себя есть. Здесь все просто. Благодарите, цените то, что у вас есть. Благодарите за то, что у вас есть. И благословляйте других, желайте другим того, чего хотите пожелать себе. Я, пожалуй, воспользуюсь возможностью, что мне будут сейчас задавать вопросы. И попрошу вас сейчас друг другу, соседей, да, по парте, по стульям. Пожелайте друг другу того, чего хотите пожелать себе. Давайте запустим принцип домино, такую волну счастья. Да, счастье, оно такое, в него попадаешь, выходить не хочется. Все, спасибо большое. Я, я рада, что у вас включились просто улыбки сейчас. Смотрите, как легко попадать. Что мы сейчас делали? Мы подняли всех на зону потока. Я вас поздравляю, сейчас ловите удачу, она может... Вот со всех сторон просто на вас сейчас, как дождь, сыпаться. Счастье создавать легко. И если у вас в вашей жизни что-то не так, да, значит, может быть, пора что-то сделать по-другому? Значит, может, попробуйте, поменяйте стратегию. Попробуйте вот эти простые техники. Я уверена, что сегодня вы их получили миллион. Простые техники, где не надо инвестировать, вкладывать в себя, просто брать и делать. И, возможно, ваша жизнь начнет меняться к лучшему, и чудеса начнут происходить.